Приветствую вас, уважаемые представители знака Рыбы Рыбки. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в период. 1 февраля по 24. В этот период Венера будет двигаться по знаку зодиака Водолей. Водолей для вас это зона, связанная со всем тайным, скрытым, с неясным. Также это связана зона с подсознанием и контактами, которые вы особо не афишируете. Здесь у вас будет находиться также помимо Венеры еще 4 планетки. И можно говорить, что у вас в этом периоде, как никогда, будет очень много разных секретиков. Очень много разных интересных дел, которые будут в основном известны только вам. Также будет большинство аспектов образовываться к дому, связанному с контактами, с короткими контактами, поездками, короткими знакомствами, договоренностями. И вы знаете, вот сейчас мне так пришло в голову, для тех, кто особо увлекается автомобилями или, может быть, есть в планах купить или продать автомобиль, то это период повышенного травматизма. Лучше продать, чем купить. Если купите, будете недовольны своим транспортным средством. Еще, вы знаете, этот период может быть связан с не очень хорошей внимательностью. Поскольку летание в облаках у вас здесь продолжается, ну, Нептун здесь, слава богу, будет в хорошие аспекты входить. Чуть я скажу, когда. Но с учетом того, что с 1 февраля Меркурий становится ретроградным и будет ретроградным, до 21 февраля Меркурий очень тесно связан с информацией, с коммуникациями, с техническими средствами. А ретро – это значит возвращение назад. То ожидайте возврата своих старых поклонников, возвращение старых друзей, примирение может быть. Ну и в связи с этим возможно даже какие-то выяснения отношений и разъяснения ситуации, из-за которой вы из-за которой они на какое-то определенное время выпали из общения с вами. На что еще обратить внимание? По 8 февраля будет наблюдаться такой аспект, как квадратура Марс-Юпитер. Марс, Юпитер. Смотрите, может быть такая ситуация, когда ну, особо близкие друзья, особо близкие люди для вас, которые ну, практически вхожи в ваш дом, могут как-то на вас несколько агрессивно воздействовать. Возможно, будут пытаться изменить ваши отношения в свою сторону, как-то перетянуть на, на вашу сторону, заставить вас принять решение, которое будет больше устраивать их, чем вас. И, вам, и вы будете в некотором смысле находиться в противостоянии с этими людьми. Вы, в принципе, люди достаточно, ну, в большинстве своем достаточно мягкие и уступчивые. И кому-то придется нелегко отстаивать свое положение. Плюс, также еще достаточно сложным будет аспект, который будет наблюдаться до 17 февраля. Это квадрат между Сатурном и Ураном. Он тоже будет работать между этими двумя домами. И может, знаете, действует несколько взрывчато. То есть кто-то будет требовать, кто-то будет требовать от вас очень при, принятие очень важного, важного решения. Ну, посмотрите, как он у вас проиграется. Давайте лучше посмотрим дальше. Какие вас ожидают помощники? С 3 февраля Венера соединится с Сатурном в этом же Водолее. Может быть возникновение или углубление взаимоотношений с близким для вас человеком. Возможно, это будет человек значительно ну, с какой-то определенной разницей в возрасте в любую сторону. С кем-то произойдет сближение. Будет очень интересно общаться с ним. Возникнут, возникнет ощущение того, что вы друг друга понимаете почувствуете, что между вами есть много общего и но но, вы будете как-то не спешить особо сильно развивать эти взаимоотношения есть указание на то, что Встреча может состояться где-то в дороге или по переписке, но, в общем-то, может быть достаточно спонтанной и неожиданной, особенно в первой декаде февраля. Обратите также внимание на аспект, который включится после 8 числа. Это соединение Венеры с Юпитером. Вау! Вот. Он принесет очень большую радость, счастье, наполненность, удовлетворение. Удовлетворение теми обстоятельствами, которыми будут складываться в вас жизни на, этот момент, ну, на тот момент. С 5 февраля по 19 Марс будет находиться в гармоничных аспектах к Нептуну. Давайте посмотрим. Марс – это контакты, близкое общение. Нептун – это ваш первый дом. Ну, очень будет максимально включено ваше э, воображение, вы будете принимать правильные решения, и любые ваши активные действия, они будут нести положительный результат. Кстати, могут быть очень удачные поездки, любые встречи и поездки в эти дни. Они могут принести вдохновение, энтузиазм. Очень хорошо, знаете, для тех, кто занят как-то в области психологии. Также это аспект дает умение... Вести тайные, закулисные дела, обходя препятствия. Ну, очень хорошо для выстраивания стратегий. Вы, в принципе, рыбы умеете это делать. Теперь, из таких немножечко сложных моментов, обратим внимание на период 18-19 февраля. Это квадрат от Венеры к Марсу. Это дни эмоционального напряжения. Для кого-то они могут и не проиграться, но на всякий случай предупреждаю. То есть, если не хотите никаких ссор вокруг себя, то постарайтесь быть сдержанными эмоционально. Это недолго, это быстро. Ну, а теперь посмотрим, что вам порекомендует, что вам расскажет Таро по основным сферам вашей жизни. Как вас будет воспринимать окружающие? По сочетанию, ну, во-первых, вас ожидают перемены, но с тучами это указание на то, что вы можете находиться в тревожном состоянии. То есть вам интуиция подсказывает, что уже вы находитесь в каких-то переменах жизненных, но с другой стороны вы как-то не то чтобы противитесь, но вы переживаете из этого, вы тревожитесь. Ну, на самом деле абсолютно напрасно. Что у вас происходит дома в семье? Чудесная карта, связанная с какими-то договорными обстоятельствами. Это карта брака, удачных брачных союзов, объединений. И говорит о том, что те, у кого дома все стабильно, семьи, уже, уже сложившиеся крепкие взаимоотношения или семейные взаимоотношения, то вас ожидает успех, радость и счастье. Возможно, кстати, какие-то получения приятных новостей. По клеверу обновление приятные новости что-то интересненькое в любовных взаимоотношениях здесь надежда надежда на новое знакомство многие из вас ожидают человека который по домику станет надежным человеком отцом мужем ну для мужчин то вероятнее всего вы к этому стремитесь но тут интересный есть подвох Возможно, знакомство, вот видите, выпала лисичка, но человек может быть хитреньким, и по кресту этот человек может прийти к вам по судьбе, по карме, но остерегайтесь некого подвоха с его стороны, это если для девочек. Ну а для мальчиков, то вам совет не хитрить, а быть честными во взаимоотношениях. Что же касается ситуации, связанной с карьерой? Здесь будут перемены и трансформации, за которых вы будете очень переживать. Но есть указания на то, что вас лично эти перемены не коснутся. Они могут коснуться ваших друзей, тех людей, с которыми вы работаете, с которыми вы привыкли трудиться рука об руку. Возможно, кто-то будет уходить, возможно, будут какие-то увольнения или поменяют ваше руководство, хотя скорее всего здесь есть указание на то, что будет меняться ваше окружение, и вот вам это как будто бы не очень сильно будет нравиться, ну или может быть поменяются какие-то правила или условия вашей работы. Что же касается основного совета, то вам здесь идет очень кл классная рекомендация. Солнце, радуйтесь, получайте радость, удовольствие от жизни, будьте счастливы, и знайте, что у вас по якорю все стабильно. Вы находитесь в очень надежном состоянии, которое предвещает вам успех и удачу в вашей жизни. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, подписки. Делитесь, пожалуйста, моим видео и до встречи в следующих прогнозах.